Въехали в Анакли. Пока есть ничего такого Обычные коровы Обычные дома Вот так вот Анагли это город-призрак, будущий Батуми, будущий Дубай, как рекламировали в соцсетях про Анагли. Ну, пока все вот так вот, все. ничего тут такого примечательного. Сейчас посмотрим, что-то на набережной. так а что смотреть что смотреть куда идти стоит яхта одна в марине маленькой вот охранник бегает конструкция посмотрим на мост выйдем за яхтой, видимо дома никто не ухаживал ну, задумка была конечно вот золотое руно пустует за пальмами никто не смотрит Это мост через реку. Ресторан какой-то в китайском стиле. Хорошо. Да, Не ухожено тут, конечно. Вообще ничего. С другой стороны, вот мост. Какой-то интересный объект. Парк есть домики. Сейчас посмотрим. Все пусто. Ну интересно, так золотая, ой, золотая, зеленая зона возле моря. Прикольно сделано, в принципе. Там марина есть, там яхта заплыла Стоит на парковке Море Говорят, порт строят какой-то Дальше Сейчас посмотрим Да, песок здесь, да? Песок Там что-то интересное из камней выложено Из больших-больших камней прямо Вот стоит что-то непонятное Фигура бережная длинная вот. как бы сделать сделали но никто ничего не ухаживает вот мост разобрали пляж песочный теннисный корт Фу а это футбол футбольный корт баскетбольный какое-то здание стоит Люди, вот строители, что-то вымеряют какими-то приборами. Вот в оранжевой форме. И вот на другой стороне залива, или как это назвать, что-то строится. это закрытая территория может быть частная собственность может быть может быть и нет может быть какая-то база для отдыха но людей нету вообще никого красивая лошадь, вообще класс, лошадь какая красивая, привет, красивый конь, Убийца Батуми. Еще нет подготовки к летнему сезону. Наверху свет горит. Вот санаторий какой-то. Люди наверху гуляют, на крыше, кто-то живет на, вот на шестом этаже, на пятом, белье сушит. Казино Палм Бич. Юрмала Авеню. Юрмала Авеню. Вот интересное какое-то заведение синица. Ходом. Но оно в принципе маленькая, небольшое. Пока какая-то конструкция стоит. Вокруг парка. здание какое-то еще на окнах пленка Посмотрите какая красота. Частные домики стоят. Это вот за в сторону Батуми. Море. Пляж песочный. И вот частные домики. Супер вообще. ха ха <laughs>